Не стал, потому что правды за тобой нет. А тот кого обманул за ним правду. Значит, он сильнее. Я, он будет я, умею, я да показываю, это... показываю, какие у нас у какая не мерзкая не... комиссия, которая мухлюет на выборах. Какой материал? Показать, как, какая у нас гнила, какая у нас гнилая система, которую выстроила наша власть. Пишите заявление и уходите. Вы даже. Даже ни, ни, никакого стыда и совести. Уже б написали заявление ушли. Вы до сих пор себя позорите. Как вам сказать? Просьба написать заявление выйти с этой комиссии. Где бы ты ни был, оставайся человеком. Будь самим собой. Ведь это редкость. Осталось мало тех, кому доверить можно. Они уже не те, кого ты видеть должна. Сегодня 2 сентября 2020 года. Вот они все предатели народа, которым ухлевали на выборах. Бывший председатель, которая ушла из председателей. Дюмин, Всех по, -по, -по мильна уже не помню. Вот эти все члены комиссии фальсифицировали голосование по поправкам Конституции. Расскажите, как, как вы так сфальсифицировали выборы? Это член комиссии Стрижакова Татьяна Васильевна. Это Годованцева Галина Викторовна, секретарь комиссии. Это Демин Сергей Юрьевич. В школе работает учителем. Вот эти все действующие лица э, фальсификацию проводили голосование по поправкам в Конституцию. Обосновите. Мне не надо обосновывать. No, я 30 я 30 это видел, я Сначала это виделся. А я видел а своими. Капитал, сейчас, да. Я видел, я видел со своими глазами, какое. Этой... Мне не надо доказывать. Вам надо кто сам себе а я потом, должен доказывать. Сами себе доказывать. Мне сам самому себе не надо доказывать. Я своими глазами это видел. Все? Да. Посмотрели, порадовали. Да. Да. Клевету из да. Вот это махинаторы. Заявляли, что самая честная комиссия. Скините мне, чтобы я на вас на суд подал. Хорошо. Скините. Вот этот запись. Зачем вы говорите кого? Вы... Да. Скиньте, Скинь я на клевету, я клевету на вас подал. Угу. Подайте. Да. Потому что они обоснованы и не аргументируют. Ух ты, хорошо. Будем... Будем... Что э -э... а, вешать? Вы нет, я, я, я, я, чем я чем показываю время. показываю, какие у нас, какая мерзкая комиссия, которая мухлюет на выборах. Все. А Мне достаточно вы? показывать. Вы же сами в этой комиссии. Да. Да, я понимаю. Я вам вас вывожу на чистую воду. Показываю, как вы проводите выборы. Шоу устраиваете. Клоунаду, цирк, я не знаю, как еще назвать. Переехали в спортзал. Здесь, а, здесь, наверное, видеонаблюдения нету. Да. Классно устроились. Что выделили, там мы сидим. Теперь уже, уже к, видео, к видео не докопаешься. Нету здесь видео. Ну так все равно, это Вы обратили на то, что у вас вот, диалог, одна улица от, от вас идет. Вы поливаете грязь, у вас хоть одно доказательство есть? Есть. И... Есть видеозапись. Видеозапись... Нет, нет. Почему? С вашего участка видеозапись у меня есть доказательства. Чего? Зачем? Мне ну, не, не надо ее использовать. Весь мир ее потом увидит. Ну и все. Вот и посмотрит на вас. Есть. У меня есть это видеозапись. Да? У меня есть это видеозапись. Вот и хорошая. У в одни ворота. Вы сюда. наносите оскорбления постоянно. Но при этом не имеете ни одного доказательства. Вам не стыдно. Мне не надо доказательства. Я видел это своими глазами. Какое? Я сам себе должен доказывать. Или что? Сам себе доказывать, что вы, что вы даже не посчитали эти бюллетени. Я лично посчитал. Их было 482 человека пришли. Вы поставили 850. Не считая эти... Эти списки, да у меня доказательства, мои подсчеты даже, мои доказательства, вы списки. Сказали, что угодно можно, что угодно можно сказать. Вы вот это говорите постоянно. Еще и записывать, у вас стыд есть, у вас совесть есть, О, с это, женщинами бороться. Вот это, так, и оскорблять вот это постоянно. Это вы это себе так. скажите, есть у вас стыд, совесть. Я вас не вы... записываю. Я вас ни в чем не обвиняю. Я вас зато обвиняю. Я, Еще вас за то. Раз повторяю, не я вас зато. Я вас зато обвиняю. А вы можете обосновать свое обвинение? Да, я видел лично, как вы. Что вы видели? Видел это ваши лично. Слова и все, Нет. И, точно. и мои глаза, наверное, да? Да это бесполезно, мы постоянно это говорим. И мои глаза, наверное? Знаете, идите на улицу и смотрите куда хотите своими глазами. В данный момент какие? Я... В данный момент... Вы, вы еще... Я еще поражаюсь, как вы еще заявления не написали и не вышли с этой комиссии. Вы скажите в данный момент, какие претензии к нам. Да. К вам претензий нет. Вы Пишите вы заявление можете? и выходите из комиссии. Претензии нет, свобода У меня свободны. к вам не претензия. У меня к вам будет, э, как вам сказать, просьба написать заявление выйти с этой комиссии. А вы не хотите выйти отсюда? Нет. С камерой. Вы, вас же надо. Вас надо прославить на всю Россию, не только. Это пока действующая власть вас еще прикрывает. А когда сменится власть, вы все под суд пойдете. Это, это YouTube будет помнить все. Конечно, показываю, как, как, как прошли у нас голосования по правкам. Да не думаю, да. Это то, что я видел, я забыть это не смогу, что я видел. Так так еще так еще ни одна комиссия не фальсифицировала выборы. Немало лет, такие долго не живут, ни для кого не секрет. Будь человеком, несмотря на обстоятельства, не переношу, сука, предательства.